Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, премиум линкор шестого уровня... Как правильно прочитать? Я не знаю, ну Мацу или Маца. Самому смешно стало. Ну, если что, меня кто-то, я надеюсь, в комментариях поправит. Получил я этот корабль из новогодней коробки, ну, больше шестерка мне ничего не выпало. Кстати, вон еще Варспайт стоит, ну, потом тоже... Ну, по такому же принципу сыграю на нем бой И посмотрим, что из себя этот корабль представляет Модули я сюда установил Вот такие, ну, стандартные для линкоров В первом слоте основное вооружение модификация 1 Второй и четвертый слот на живучесть В третьем слоте орудие главного калибра модификация 2 Дабы наши башни быстрее ворочились. Ну, плюс там талант капитана Показатель 33 секунды Ну, в принципе, достаточно неплохой Капитан у меня здесь Ямамото из Сорокус Который у меня вообще об пере переобучен Обучен точнее на Ямато Ну на всех линкорах Которые у меня есть японские Как раз таки я этим капитаном и качаю И катаю и все никак докачать не могу Д Так и 19 очков навыков у него есть Ну в общем эта история долгая На первой ступеньке здесь специалист Противоаварийных и ремонтных работ И профилактика На второй ступеньке Наводчик и мастер ПЛО ПВО На третьей ступеньке Отчаянный Основой борьбы за живучесть И повышенная готовность ремонтной команды На четвертой ступеньке Мастер противоаварийных и ремонтных работ Куда вот, да, оставшиеся два очка Ну, не знаю, может Стоит взять, к примеру, бдительность, да Тут и дальность обнаружения торпед И ПТЗ Будет немножечко получше Тем более, учитывая, да, что на Ямато Это одна из сильных сторон Наверное, самое мощное Самое лучшее, я бы сказал, ПТЗ В игре, да, еще усилить его С семью процентами будет Вообще не лишним Так, из особенностей у нас Да, здесь присутствуют Торпедные аппараты, 4 Штуки по одной трубе С дальностью хода семь километров Но главное это... Артиллерия. Главный калибр здесь 410 миллиметров. Четыре башни по два ствола. Мне кажется, это рекордсмен по калибру на уровне. В общем, дальше, думаю, смотреть. Смысла нет. ТТХ изучать. Отправляемся сразу в бой. Главное посмотрели, да? Главный калибр, торпеды. ПМК, я думаю, здесь, ну, если присутствует, то обращать на него внимание не стоит на шестой уровень, японцы. На ПМК себе позволить могут играть на таких уровнях сейчас только немецкие линкоры. У них все-таки базовая дальность самая большая. Сколько на шестерке, получается максимальная прокачка у немцев аж 8,5 километров. Что в бою, особенно если попадая в топ, очень неплохо помогает набивать урон. 20-30 тысяч, как нефиг делать. Ну, ладно, забыли про немецкие линкоры, сейчас у нас... Японский в главной роли выступает под моим управлением, так сказать. Ну, хоть не так долго бой пришлось ждать. Даже минуты не прошло, и причем полной команды, никаких ботов. Единственный недостаток это то, что восьмерки в бою присутствуют. Ну, вон шестерки, а три корабля, три, три линкора. Ну, торпеды дают, ну, какое преимущество? Единственное, это в ближнем бою, если с другим линкором мы выходим, да, у нас есть возможность кинуть по нему торпеды, но, опять же, для этого приходится подставлять борт, что иногда заканчивается плачевно. Там, ну, надо стараться в такой ситуации хотя бы ловить между залпами, чтобы успеть все-таки не совсем прям бортом-бортом, когда противник уже перезарядится, да, кинуть торпеды и все-таки отвернуть. Кстати, немаловажную роль тут играет угол сброса торпед. Сейчас бой начнется и посмотрим А угол сброса как раз таки Очень, очень некомфортно То есть если мы идем в лобовую На линкор Чтобы кинуть торпеды Надо подставить борт получается. Не всегда это правильно Ну как говорю Ловить между залпами Но при этом все равно Скорее всего мы в борт получим с торпедами надо, конечно, поаккуратнее на линкорах. Так, подводных лодок нету. И на том спасибо. Два эсминца, кстати, так. Седьмой и шестой. Так, Магами, не бросай левый фланг. Ну, заряжаем, конечно, только бронебойки. При таком калибре пробивать мы должны даже... Корабли выше уровнем, и семерку, и восьмерку, наверное, можно будет наказать. Особенно крейсера. Ну, велика вероятность сквозных пробитий. Особенно по легким кораблям. Ну, это уже доля везения. Повезет, не повезет. Так, сколько, кстати, дальность стрельбы? 20,4. Ну, для шестого уровня. Вполне достаточно, еще учитываем, что здесь у нас корректировщик. Ну, на такую дальность, не знаю, на шестых уровнях точность мне кажется будет не очень. Это только если постоящему кораблю, и то не факт, что попадешь. надо а бывает стреляешь под ст... по чему, а там снаряда. влево, вправо, дальше, ближе и ни один цель не ложится. не люблю играть на кораблях с такой плохой маскировкой. Потому что ты почти постоянно находишься в свете. Даже не стреляя. Вот, есть. Первый залп. Что он нам принесет? Он критер, Ах, отвернула. Отвернула Зара. Хитрая? Ничего, мы, мы тебя еще угостим, не сомневайся. Кстати, Зара тоже промахивается. Со второго залпа все-таки попал. Ну, там на тыщенку, ничего страшного. Тут, наверное, даже сейчас лучше пылинкор. Испытай! Блин, не успел. Сейчас, скорее всего, промахнуть. Только хотел сказать, да, фразу. Испытай 410 миллиметров мощи. И... В итоге чуть перекинул. И вперед идти не вариант. Там эсминец. Ну, у нас тоже эсминец. Z31. Ты же, я думаю, круче, чем ГИД. Третий залп, пока что ноль урона. Вот сейчас урон должен быть. Давай. Есть почти десятка, нормально. Нормально для ненормальных. Все, можно чуть поагрессивнее. Ну что там, Z-31, ты пойдешь в дымы? Да, то есть, если он побежит в эту сторону, я там еще тебе помог, глядишь. Ладно, тут уже неудобно будет стрелять. Так, этот убежал. О, oh, тут у нас. Ну, вот сейчас посмотрим, да, стоит на месте. Не знаю, сейчас, пока снаряды долетят, он, конечно, может сейчас и вперед пойти. Ага, так и происходит. Ну, давайте быстрее там, что-то должно попасть. Блин, <laughs> ничего не попалось, я перекинул. Так, от кого так Измаил хапнул? Ну, скорее всего, от нашего Измаила, наверное. Белфос там тоже, сорю, получает. Блин, надо тоже какой-то урон нанести, несерьезно. Ну-ка, по Измаильчику. Ну, Z-31, конечно, молодец. Уничтожил вражеский сминис, но сам при этом чуть в порт не отправился. Счет становится 2-1. Надо как-то немного поагрессивнее идти вперед. Хоть я и на шестерке, но когда противники отступают... Будем давить. Тем более, у них одна база есть, а у нас ни одной нету. Зетка, куда пошел? Базу захвати. Не, ну, ну что за эсминцы такие, ну? Линкору базу захватывать в такой ситуации, конечно, проблематично, потому что с него постоянно захват сбивает. Вот. Тут надо было эсминцу, конечно, задержаться. Где сохода. Нужна, <свят> Нужна помощь Че эсминец тут делать? что кинул торпеды, там развернулся. Он попал там на 370. Три сквозняка. Пора орудия на другой борт разворачиваться и двигаться к центру потихоньку. Кстати, линкор достаточно медленно. Вот не посмотрел в порту, что там у него за показатели. Ну, может быть, чуть выше, да, чем, к примеру, американских линкор. Ну, прокачиваемый японский, мне кажется, пободрее играется. Но, если честно, не особо помню, уже <laughs> давно это было. Так, что, из моих по мне стрельнешь? А я оп, я еще и танкую. Куда бежишь, и дебиться. Да, лег легко говорить, когда у тебя полный запас прочности. Что, а Авианосец сюда летит. А я промазал. Так, надо подбирать вот сейчас противника лучше, кто кто бортом, вот, например. Вот. тебя. Что-то все мимо, мимо. Не буду пока грешить, конечно, на корабль тут проблема, потому что, скорее всего, во мне. Просто, если честно, мне почему-то вот с правого борта стрелять до... гораздо комфортнее, <с чем с левого борта на дальней дистанции. Не знаю, почему так сложилось, но вот. вот прям почему-то есть у меня такое. Не противники какие-то, тоже хитрые. Отворачивает, доворачивает, никто не лесоходит. Такой ситуации урон набивать сложнее. Но вот сейчас попал есть. 7400. Ну, ничего, ковыряем потихоньку. Счет 2-3, пока на турбач не похоже. Прошло 7,5 минут. Главное, главное что и сменится. А то вот сейчас думаю, сменится, сменится. Центр может прийти, а его-то нет. Так, а в дымах у нас тут кто? Зара. Пока что все какие-то копейки удается выбивать. Ну, там справа еще целых три линкора. Ну ладно, надо сначала с этими разобраться как надо, Короче, на Измаил переключаться. Кстати, вот за ними сейчас идти будет, конечно, большая ошибка. Они а потому что оттягиваются от базы, а лучше их бросить там какие-то два сквозняка выбил у нас минус авианосец что там справа жестко противники давят да лучше разворачиваться вот этих справа встречать чувствую сейчас мы проигрывать уже начинаем ну, не начинаем мы в принципе проигрываем только сейчас внимание обратил по очкам там все плохо а а, так борт будешь ставить можно уже похилиться кстати Так-то пока 4-4. Что-то как тут вот, что не посмотрел, снаряды как-то вообще полетели. А так хитро остановился. Блин, Кливленд идет бортом. Прям совсем бортом, но ну, ну не светится. И пусть там край карт. Если повезет, сатага что-то должен нормальное выбить. Но. А, ну, не, ну, одна цитаделька уже что-то. Полтос. Почти полтос. Надо сатага разбираться. Так, Зар пока подождет. Чего, что, на меня, что ли, летит? Ты... Дел больше нет других, кроме как на меня, агриться. Хипер, Хиперток борта не подставляй, блин. Да что ж, делаешь? Забудь про торпеды в такой ситуации. Сейчас надо уничтожить два крейсера здесь. Ну, думаю, он сам справится. Я залпик покливлен Кливленда дам. Надо точку забирать сейчас. По очкам-то все плохо, а уже плейнбой прошло. Я не понимаю, что Хипер так долго с ним разобраться не и хилится блин у хипера было прочности намного больше что-то прям у хипера не срослось попробуем каскадиком команда противника получила преимущество а что там залетел да один сквозь ничего хипер. Хипер, нет. У нас осталось четверо против шестеры. Так, атага. Блин, живет атака. Мне сейчас надо борт направо умирать. Хотя, может быть, наоборот. Вот сейчас пойти на линкор и попробовать... Ааа, мне что-то показалось, что он туда отворачивает. Нет, обшибся, он доворачивает наоборот сюда. Так сейчас будет мимо, конечно. Ну поспешил чуть-чуть. Пойти на Измаила с этим. Как он там правильно называется, короче, на немецкий линкор. У меня ж торпеды. Попробуйте испытать торпедное вооружение. Так, Адзары можно сейчас вот налево вот сюда за остров выйти. Ну, если он тоже вдруг торпеды решит кинуть. Но не то что решит, он по-любому их кинет. А мы сейчас, уходя за остров, как раз кину по Измаилу, попробуем. И за остров спрячусь. Потом развернусь и со второго борта дам. Пожарная тревога. Давай, давай, давай, давай, давай. Успею. Блин, я не успел. А, можно в тебя шпинуться, да? Так. Хилка. Блин, сильно меня, короче, добробил. Да, ну что ж. Бывает и так. Надо жить, надо жить любой ценой. Так, Измаилы сейчас доберут. Так, что -то... О, у меня аж торпеды перезарядились, кстати. Получается, торпеды здесь перезаряжаются очень и очень быстро. Надеялся, меня на торпеды что посади. Же... Я успею разогнаться. Давай, давай, давай, давай. А то еще и рейнджер сюда летит. Да, вот еще один Я плюс. На Это на очень дорогу. быстрая перезарядка торпед. Успел разогнаться. Ну, зато и фраг получил. Может, и второй получил. Сейчас главное борт не ставить. Да ладно, ты там шутишь, что ли. Торпеды он тут свои кидает. Мне, кстати, сейчас шухилка одна появится. Ой, не появится, в смысле, а. Откатится. У меня еще целых три. Я могу еще очень много прочности восстановить. Если, конечно, меня в нос бы вот так не пробивали. То есть танковать мы вообще не хотим. Ай, какая беда, да? То есть этот корабль как-то, да. Хоть у него есть торпеды, но для ближнего боя. Ну, хотя это был корабль седьмого уровня. Если, я думаю, с одноклассниками То У которых, если <laughs> калибр поменьше Может, был бы попроще А он меня прям без проблем в нос пробивал Причем два раза точно В итоге 82 тысячи урона Наковырял Вроде и бортом не ходил особо Ну, давайте, мы все должны выиграть Я верю Сейчас, если Гнезинау с Эдинбургом Доберут рейнджера Блин, Гнезинау, с точки не сходи. Вот сейчас будет важно, по очкам придется... Как-то надо догонять. Пять минут осталось. Эдинбург, ну ты иди точку бери. Гнезинау тогда на центр. Командуешь, да, тут что-то это? А никто же не слушает. Никто, потому что не слышит тебя. Давай, Эдинбург сюда. Гнезинау на центр. Пять минут до конца боя. И мы побеждаем, если что, по очкам Если вдруг тот -то в угол решит прятаться Есть минус авианосец Эдинбург, Эдинбург А то сейчас как получит, блин Живет Эдинбург Всего забираем сейчас две точки И победа Посмотрим, что там по результатам Но прочности, кстати, у него осталось всего 4700 Успей я еще один залп сделал Может быть и добрал бы Эдинбург уже должен был цветиться. Ну, Что-то доберут -те. Оп! Да, есть все. Победа. Там не моими заслугами. Но какой-то вклад все равно же я внес. Сейчас посмотрим, что там по опыту получил заработать. Так, 82,0 нанесенного. 33 попадания. Из них 14 сквозняков, 13 пробития, 1 непробитие. 5 рикошетов. 1 фраг. 30 цитадельки. Ну, в итоге, на первом месте как раз-таки этот гнезинаус 1900 опыта, я, ну, тоже достаточно неплохо, я все-таки на шестом уровне обогнал всех восьмерок в команде, занял почетное второе место, 1600 чистого опыта удалось заработать. Торпеды в цель попасть ни одной так и не получилось, так, ПВО... Так, что-то у нас... Ну, стрелял я в основном, до да, бронебойками, так что пожаров ничего нету, здесь всего 82 тысячи, 33 попадания бронебойными, 148 выстрелов. Ну, точность... Ну, по одному бою тоже судить, так, не знаю, тем более, надо да, такие прям дальние дистанции стрелять да, на средний, можно сказать, там, 17-18 километров. Ну, хотя 17-18 это уже, я думаю, не средняя дистанция, это уже средняя, это по мне 15 плюс-минус. В итоге вот 25 тысяч Из Зары 27 Из этого ну, Названия не буду говорить Который меня короче уничтожил 20 тысяч за атак Там из еще и три самолета удалось сбить Ну на заработок кредитов смотреть смысла нету Я такие корабли сейчас считаю Нужны только для того чтобы Ну это я уже тоже сто раз говорил Вот Два события у нас в году. Это день рождения игры, когда дают вот этот аналог снежинок. И когда Новый год у нас вот эти снежинки. Все больше, я считаю, эти корабли для фарма они не подходят. Для фарма либо восьмерка в идеале, конечно, лучше всего девятка. И по возможности обвешанная флажками на плюс к кредитам. Там плюс-минус за бой миллион зарабатываешь. Если, ну, более-менее за средний даже бой. Около миллиона получается кредитов вытаскивать. Так что шестерка, ну так, сугубо для коллекции, все. Больше, я считаю, такие корабли для чего не нужны. Ну, единственное, кто играет в ранговые бои, да, если вдруг, бац, ранги на шестерках, то в ранге на таком корабле можно себя чувствовать достаточно комфортно, да, благодаря торпедам у нас преимущество над вражескими линкорами. Без торпед, ну и 410 миллиметров тоже нам позволяет иногда самые неожиданные, так сказать, да, противники. Ромбует, а мы его, бац, все равно пробиваем. Вот как сейчас меня, к примеру, пробивали. Ну, тут, я думаю, просто... Броня, может, <laughs> не очень. Хотя... Хотя, я, ну, не знаю, не такой прям знаток. Я обычно такие... Вещи внимания не обращаю, да, как броня Сел на линкор, все, я на линкоре Играешь, отыграешь, главное борт не ставить И все, ну, просто некоторые Позволяют, да, носом танковать, некоторые Не позволяют, вот, к примеру, как Мацу Не знаю, может быть, если ромбом Было бы даже лучше, чем носом Да, там, если сделать какой-то определенный Угол ну, чтобы, да, все такие нюансы, надо на корабле уже много боев накатать. Ну, а я про этот корабль, думаю, до сентября забуду. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.